И всем привет дорогие друзья, сегодня мы с квинтом собрались, чтобы сыграть 2 в 5 И к сожалению у нас небольшие технические неполадки, у квинта полетел микрофон И поэтому он будет возможно что-то кивать, либо что-то писать в чат Вот хотели с микрофоном, но немножко что-то пошло не так. Ну что, тут разминка почти фиш да, кстати, вот. А, макаки у нас сидят на том же месте, все как обычно. А, вот у нас разминка подходит почти к концу, и сейчас мы будем... Ну, я надеюсь, мы с тобой хотя бы затащим два раунда, а то с фехтом, конечно, это произошел, конечно, тот еще кадр. Он пошел открывать кейсы, блин. Минус два, да. Он пошел открывать кейсы во время видео, а потом еще и, блин... Ну короче мы только один раунд затащили. Я думаю, ты вроде смотрел. Так. Давай, книги, потей. Оп, видел одного. Ребята. Хорош. Ой, у меня. Здесь один. Ну мы хорошо начали. Ой, квит, -мо, ты сколько минус задел? А, там просто ливнулись. Или что 16 один будет нет 161 1 не будет мы с там реально просто вот блин смотри у меня папочка как у меня это все это блин это братский узел ну не разлива вода сейчас просто минус 5 вот минус Леха кто там еще минус вот еще чей-то так пожалуй здесь там у меня мало кин давай тащи у меня кто-то мало Так где у нас? нет мид, мид, мид, мид. мид по-моему, по-моему, кто-то топал. Или не топал? Так. Оп, все, топал. Минус один. Все, отлично, блин. Ты понимаешь, мы с тобой просто вот корпоратив, ой, корпоратив, да. Короче, за нас еще играет дедшот. Дед Ливни? Это что такое? Это как понимать? Во, все, правильно. Это, блин, мы собраться вообще не можем. Но зато мы хотя бы тащим. Блин, я гранату не купил. Так, у меня есть один. Может, даже двое. Стреляют. Зига, окей. Ох, нифига тут вышло. Двое. Минус один дал. Так. Найс. Nice. Лонг. все, иду, иду. На помощь. Ну тебе помощь не нужна, и Минус 22 дал. На миду. Минус очень много дал на миду. Low он. Так, а где бомба у нас? А, она здесь. Я бы, если честно бомбы стоял О! минус 88 12 кп. мне кажется он через темку пройдет на лонг не знаю почему так Ну, кстати читаем их <laughs> блин 03 это уже это уже гораздо лучше чем мы играли с Блин, так что нам еще так, нет, ладно. Да, надо закупиться быстро. Так, на гранат хватает еще, ладно. Сейчас оставить. Нет, нет, ты что, Квин? Нет. Мы так не умеем. Ох, нифига тут гранат. Минус 59 на меду. Минус 59 минут. Так, я чекаю здесь. Минус один, Леха. Это походу я и сделал такой хороший. Ой -ой, -ой. Ой, -ой, ой, ой, походу тот составчик был посильнее. Те, окей, иду. Ну по под нас, если что. Опа. Это сейчас я не понял, откуда прилетело мне. Ну все, отлично Блин, кстати, у нас почти счет одинаковый. Про... Правда, я умер один раз, а ты нет. А ты прям киберспортивный. Ну, такие читаемые позиции. Ну да, кстати, в тот раз было посложнее. Хотя я там вроде бы 30 килов даже наколотил. Ой, ой, ой, меня убили. Минус 12 летал с гранаты. Четверо вышло, четверо, четверо. Живи, живи. Просто живи. Опа, вот это сальтухи. Тут играет какие-то мудрызги. Не, ну тут с нами квинт, мы по-любому должны затащить. Если не затащим, то, скорее всего, у нас будет очень приятный счет, Они а не 16-1. Ну, НТ, НТ, хороший попытка. Тут я, правда, тебя немножко подвел, один ты остался. Так, ну ничего, сейчас я тебя подводить не буду, я буду играть максимально аккуратно. Еще я хочу с М9 поиграть. А почему у тебя такой скин? Я думал, у тебя будет какой-то другой скин, не знаю, тайм. А ты какой-то Рембо. флешка Или тебе нравится скин Рембо? Старк просто. Так, минус 1. Минус 81, минус э, 27, вроде бы, да? Очень не видно. ой ой Ой-ой-ой. Он какой лег. Не, не знаю, не видел. Не показался его. Показалось. Это с Да, 19. Ультра супер мега хорош. ну Так. Это все потому, что я купил, кстати, М9. Понимаешь? М9 реально хороший нож. вот сейчас я с флипом. Попытаюсь тоже что-то сделать, но навряд ли что-то получится. Почему у где-то такой фиксин? Прям с гранатой. За синим. Ой, за синим городом. Нет, фишный труп. Нет! Нет, ладно. Лха с мрамора убил. Прям камень не кинул. Так, винт сзади будет, сзади. лично накидал им. у него 46 хп у Ой, у этого 14 все власть 14 хп просто байт просто будет так ой ой вот это блин лай прям не могу Блин, Клин, давай записываю прям прямо здесь. Так. Так, я, наверное, пойду сюда снова. Какую-нибудь А, дискорд, понял. Оп-оп-оп. Оп-оп. 86 дал челу. Оп, найс. Nice. У нас дед э, с хаешки не круто. Минус 54. Найс, nice, добил. Ой-ой-ой. Оставь мне таки киллы. Ты что? Я только минус один сделал. А, ну я у тебя истрелил да? Понятно. Так. Ч-то флип у нас, ну, так себе. Поэтому нужно взять керамбит. И вообще можно, знаешь, что флешку, короче, взять. Сейчас вы топовая мега тактика. 1-7, 1-7. Это уже прям уровень. Вс, минус Лха. Сразу подлетает. Ой, вот это я крыса. Фиш крыса, реально. Придут писать. Ой. А это С. С. Ну-ка, где он? Где последний? Я хочу и сделать. Это есть эйс. Два айса в катке. Так. Хочу дигл себе купить. Тебе нужен дигл? Смотри, у меня красивый дигл. А, ну у тебя просто Ладно. Ладно. нибудь у меня будет тоже такой. Так. Да минус 71 отлично минус легко блин вот это рабочая каешка прям мига себе минус 71 дал так let go let go типа, помогает мить вроде мить есть потерял. да есть где еще двое они же не могут быть на базе мне жалко тебе шизофрелик реально сижу просто с со собой разговариваю но тут э, квинт есть тут квинт есть он меня слышит а, лонге у меня я не знаю как позиция называется возможно темку убежал даже темку убежал я тоже сходит да со в дискорде сидит два человека это квинт окей 14 метров все найс nice. отлично а мы в дискорде сидит квинт и дедшот дедшот у нас просто видимо ой крутилку спалил так подождите где-то у нас просто сидит что-то тут с гранатой сам себя убивает а квинт потеет ну, на самом деле мы сидим просто на чине Просто начались Оп, хаешечка слепела Отлично А, не фэншот, я тебя убил, ну ладно Было бы прикольно, если бы Марик еще добавил а, В конце статистику, сколько было килов Сделано в голове Типа, общие кд, когда... ой, меня убили Минус 27, а, детки кедов Вышел из темки Да-да, идет-идет Ой 73 хп Все такая прокачанная. Так, слышал? Квинт! Ты что? <laughs> Это что было сейчас? Я жду объяснений. Не, я, конечно, понимаю. А то и я тоже сави по нас играю. Я, конечно, понимаю, то что мы, возможно, раунд сольем. Спину всегда сложно убивать, на Ну да, волнение. Я же понимаю то что возможно мы сейчас раунд сольем, потому что я взял я думаю ты затащишь я в тебя верю я в тебя верю себя не очень Оп, я сказал что в себя не верю ну что-то пытаемся сделать Ой. -ой, -ой. Ну, минус два сделал. Это достаточно удивительно. Давай ну скопа. Ой! Э -э вышел, вышел. Чекает нашу базу, чекает тебя. Блин, у тебя два хп. Мне кажется, у тебя пойдет. нет. Походу нет. Походу дезинфу мы валил. А, он не успел. Время кончил. Сколько ты киллов идшь? 23. Офигеть. Офигеть. Все. видео на миллион. Тебя Леху убил. обошел, ладно. А где третий был мне интересно? А ну тут вышел, увидел под конец. Так. Смотри, берешь смоки и раскидываешь их везде. Это лучшая так Оп. Дед Федор. Оп, идем сюда. И убиваем тоже. Так, не прикроют. Ничего, гем. А, все. Ты его зарезал. Блин. В прошлой игре, когда мы играли с Фефтом, наоборот, нас зарезали вроде бы. А вроде бы Феф зарезал. А сейчас ты зарезал. Хорош Хорош. Так, копар. Кидаем грин. Минус 49 мит. Ой, отлично, прыжко да? ой, -ой, ой Просто три этот, личка Чё, это Личка. Ставлю. окей. Двое на плуту. А ты откуда знаешь, что мы на плуту, а? Это что, читы? Дайте мне гранату. О! Ты, ты куда ушел? Мне страшно стало. Так. Смена раундов. 13-2. Насчет... Uh, дед у нас с uh, фингалом под глазом uh, нет мы выиграем мы выиграем я тебе говорю. если они будут пушить то мы выиграем они походу не кушат нет нет кушать один я в другого попал 176 и другой 30 ладно ладно Ничего страшного. Сейчас а, главное дождаться нормального оружия. Я, наверное, эко даже сыграю сейчас. Нет, э -э, возьму... Ладно, у меня нормально нормальный, я свистком откатаю, откатаю. Теперь будет камбэк. Нет, камбэка не будет. Я верю в наши силы, я верю в квинта. И вообще мы крутые. Прикольно, я все не верю Тебя я уже не верю 1.84 Хорош Просто хэдшотик Ну сейчас главное Вот деньги получить и все А ты даже дроп походу получишь Вроде есть Справа да да да ну, почти. Почти. Главное, мы деньги получим. Деньги есть, больше нам ничего не надо. Покупаем м покупаем гранату. И... Я тоже вот этот мужик смущает в начале раунда с фингалом. Так, гранату. Минус 23 есть. Найс Ой, -ой, Ой, на перезарядке На перезарядке Меня подловил Так, я педухтём У меня 19 хп Ты, если чё, живи? Найс Найс Последний не знаю где Мит, окей Садик. господи, вот это просто мужик. Диффузим, не, не дефается. Не дефается, к сожалению. Так. Ты тоже убить? Да? Что-то гранату-то всякие дали. <laughs> Ладно, дед, это была шутка. Это была шутка, не шутка. Я кидаю поездку туда. Возможно, кушать будет. Нет, не Снизу кушать. Низ на кушете этим. Минус 50 дал. А, минус 75. Минус 75. Остальные по сотке. Ой, какая М у тебя красивая. походу читаем читаешь как открытую книгу давай дедушка пока ой. Ой, ой ой ой ой ой вот это блин блин это потому что ты флип купил потому что ты флип купил и вот ты затащил а у тебя боу есть понял Так, короче, я пойду в Тёмку. Ты иди, не знаю, на мид. Или куда-то. Оп, минус один. Оп, минус э, два. Я убегаю отсюда, иду в Тёмку. Или куда я иду, я не знаю, короче, на лонг иду. Вышел на лонг. Тут никого. Залезай на мид. Тут никого. Нет, тут двое. Еще. Минус 25. Минус 53. 28 хп. Найс! 16-4. Победа. Если честно, я думал, победу мы будем, не знаю, с кем. Но почему-то я ожидал, то, что мы с тобой именно вот победим. Вот прям ожидал. Вот с Фефтом мы просто 16-1 проиграли. А вот с тобой я прям думал, вот мы выиграем. Не зря за тебя проголосовало 100 с чем-то людей в общем друзья спасибо всем за кто зашел поиграть с нами спасибо то что мы затащили всем удачи всем пока